Привет, любители психологии, и добро пожаловать обратно в другое видео. Большое вам всем спасибо за любовь и поддержку, которые вы нам оказываете. Это позволяет нам провести еще одно исследование повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Как часто вы описывали кого-то как застенчивого? Конечно, вы можете подумать о ком-то, или может быть даже о себе, кто застенчив и замкнут. Это не обязательно плохо, и вы часто можете жить нормальной жизнью. Однако что происходит, если застенчивость настолько сильна и экстремальна, что мы закрываемся от мира? Что, если мы боимся критики и неодобрения от других так сильно, что мы ограничиваем то, что можем сделать? Это часто имеет место при избегающем расстройстве личности, также известном как ЭФПТ. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, помните, что это только в информационных целях. Он не предназначен для лечения, диагностики или профилактики каких-либо заболеваний. Если вам импонирует какой-либо из упомянутых признаков, пожалуйста, обратитесь к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. С учетом сказанного, вот шесть признаков, которые определяют избегающее расстройство личности. Во-первых, сильный страх быть отвергнутым. Идете ли вы на крайние меры, чтобы избежать отказа? Вы очень чувствительны к критике? Страх быть отвергнутым – самый большой верный признак избегающего расстройства личности. В то время как неприязнь и страх быть отвергнутым относительно распространены, ЭфТ выводит это на новый уровень. Это влияет на все аспекты вашей жизни, особенно на отношения и трудовую жизнь. Вы также можете постоянно воспринимать ситуации как негативные, несмотря на обратное. Согласно психологии сегодня, это может быть настолько серьезным, что вы предпочитаете изоляцию возможности быть отвергнутым. Во-вторых, отсутствие близких отношений. Итак, вы замечаете своего коллегу в торговом центре. «О, каков ваш непосредственный план действий?» Что более заманчиво – убежать и спрятаться или поприветствовать их. В конечном счете, этот огромный страх быть отвергнутым приводит к трудностям в формировании отношений. Если вы прилагаете все усилия, чтобы избежать неожиданных встреч, даже с теми, с кем в противном случае видитесь регулярно, это может быть тревожным сигналом. Вы предпочитаете избегать других любой ценой, если только не знаете, что вас примут. Даже в отношениях вы можете бояться близости и отталкивать других. Согласно исследованию, вам может быть трудно и пугающе взаимодействовать с другими людьми. Поэтому вы предпочитаете держаться от этого подальше, тем самым ограничивая свою социальную сеть. Номер три. Избегать принятия риска. Вы когда-нибудь отказывались от возможности повышения по службе или смены работы из-за страха, что можете сделать что-то не так? Люди САФТ склонны избегать рисков или всего, что может привести к неудаче. Неудача может привести к смущению, а это то, что открывает дверь для отвержения и насмешек. Это ограничивает вас в том, что вы готовы делать, что затрудняет получение нового опыта. Это может распространяться и на рабочей ситуации. Заработать какое-либо неодобрение – страшная мысль, поэтому вы стараетесь максимально ограничить его. Номер четыре. Чрезмерная застенчивость. Является ли знакомство с новыми людьми для вас стрессом и непривлекательным занятием? Часто ли ваша потребность избегать других людей любой ценой приводит к социальной изоляции? Даже разговор с теми, кого вы действительно знаете, может быть трудным, поскольку это открывает дверь для потенциального неодобрения. Когда вы общаетесь с другими людьми, вы обнаруживаете, что ваши мысли громкие и подавляющие, часто негативные и подавляющие вас. Возможно, вы предпочтете остаться внутри, чем выходить на улицу с другими, даже если это занятие, по вашему мнению, было бы забавным. Страх быть отвергнутым берет верх и влияет на ваши решения. Номер 5. Низкая самооценка. Избегающее расстройство личности, приносит с собой чувство неадекватности. Вы можете сравнивать себя с другими и чувствовать себя недостойным. Вы также можете чувствовать себя социально неумелым из-за ограниченного социального взаимодействия и вашей постоянной самокритики. Проблемы с самооценкой затрудняют взаимодействие с другими людьми и могут привести к тому, что вы станете еще более изолированными. И номер 6. Избегает конфликтов. Поскольку это расстройство в первую очередь вращается вокруг, опасаясь неодобрения и отвержения, вы можете заметить, что избегаете конфликтов любой ценой. Угождение людям очень распространено и может привести к проблемам. Вы можете согласиться на меньшее и вязаться в нежелательные ситуации, чтобы избежать неодобрения. Это также может вызвать проблемы в других областях, поскольку вы можете оказаться неспособным принимать решения, когда в этом участвуют другие люди. Пожалуйста, обратите внимание, что это расстройство варьируется от человека к человеку. Кто-то с таким заболеванием может чувствовать все, некоторые, или отличаться от того, что указано здесь. Это расстройство может быть сопутствующим с другими состояниями, например, тревога и депрессия, которые могут быть результатом социальной изоляции и страха быть отвергнутыми. Важно знать, что это состояние подается лечению. И с правильной профессиональной помощью вы можете значительно улучшиться. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых способах выявления и избегающего расстройства личности. Что вы думаете об ЭФПТ? Есть ли какие-нибудь признаки, которые мы пропустили? Если у вас был диагностирован АФПТ, каковы некоторые из ваших переживаний? Дайте нам знать в комментариях. Если вам показалось это видео интересным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделись этим с кем-нибудь, кто может иметь к этому отношение. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления из наших видео. Как всегда, суперспасибо, что посмотрели, и мы увидимся с вами в будущем.